Привет, вы на канале Science TV, и да, это наконец свершилось. На моем канале Science TV за 500 подписчиков. Если вы смотрите мой канал уже как минимум две недели, то вы наверное должны понимать, сколько раз я просил вас подписаться, чтобы дойти до 500 подписчиков. В общей сложности я безумно вам благодарен. Вы даете мне невероятную дозу эндорфинов и мотивации. Я ценю каждого из вас. Всех 501 подписчиков. Пусть и не все они смотрят мои видео, но я их ценю. Даже всего один просмотр имеет для меня очень большое значение. А если этот просмотр подкреплен комментарием и его автор подписан на мой канал, то это вообще взрыв башки. Вы просто не представляете как это сильно меня мотивирует. Я в переносном смысле этого слова лопаюсь от счастья. Данный канал Science TV я начал вести чуть больше года назад. За это время на моем канале имеется несколько моих личных достижений. Первое достижение. На моем канале 501 подписчиков. Второе достижение. Суммарное количество просмотров 7820. Третье достижение. Суммарное количество часов просмотра 317. Четвертое достижение. Всего на канале 110 видео. Всем спасибо за вашу поддержку, за то, что продолжаете меня смотреть. Благодаря вам я даже сам заметил, что качество моих видео с каждым разом становится все лучше и лучше. В будущем они будут еще лучше. Поэтому присоединяйтесь на мой канал Science TV. Как же я вам благодарен.